быть отбитым чтобы вообще играть в эту игру я не понимаю аж кошка уходит от моего негативного разговора я даже знаю кому это интересно именно какой категории людей которые зависать в серых пабликах которые ни с кем в школе не общаются которые слушают грустную музыку проблемы в школе с родителями но в каждой ситуации есть выход если у вас безвыходная ситуация просто занимайтесь тем что вам нравится Трапите, курите, нет, нет, другое. Ну, то есть, допустим, там, к примеру, футбол, теннис, там, спорт. Кто вам про спорт тут говорит? Если нет хобби, то в же интернете можно как бы найти себе решение проблемы. зависайте в инстаграме. Ведь столько всего прекрасного есть, например, Селена Гомес, столько великолепных блогеров на Ютубе. Есть, например, Багер Ну Но нет же, лучше я повторю поступок какой-то школь, которая в 2015 году кинулась под поезд, и меня будут обсуждать. А,